Честь, достоинство и прочие ценности существуют в этом мире как морально-этические нормы, руководящие целями человека. И у каждого понятие, это абстрактное понятие, честь, в конкретику оно превращается в каждой конкретной голове. Каждого сейчас спроси, что для тебя есть честь, и будут... Разные ответы. То есть надо все-таки постоянно держать по голове, что все люди равны. Надо постоянно держать по в, голове, в голове, что ты не обязан быть таким, как все. И они не обязаны быть таким, как ты. И соответствовать твоим ожиданиям. Демонстрировать это особо сильно не надо, потому что люди очень не любят наблюдать, что кто-то есть другой, как отличный от тебя. Это предмет нашего общего договора. Мы не демонстрируем друг другу свою инакость. Это предмет цивилизованного общения между людьми, мы свою инакость не демонстрируем, но этот предмет имеет и обратную сторону, это не значит, что мы должны ее не иметь. Мы должны ее иметь. Да, не демонстрировать, окей, не будем без нужды. А почему же мы ее тогда должны не иметь? Или все, что мы имеем, мы обязательно должны продемонстрировать? А если мы что-то не демонстрируем, мы этого не имеем? Очень жестко в ментальном теле сформированы конструкции. Их нужно разбирать. Жесткие ментальные конструкции оправданы в сознании только тогда, когда они помогают достичь цели и должны быть немедленно разобраны сразу после того, как цель достигнута. Потому что жесткая ментальная конструкция поможет тебе достичь 4 только один раз. Второй раз ее уже использовать для этих же самых результатов нельзя. Если ты попробуешь использовать второй раз, будет откат. Потому что система очень-очень прозорлива, она выщелкивает все методы достижения результата. И в следующий раз она сделает так, чтобы твоя жесткая ментальность сыграла только тебе. Почему? Не потому что она подлая, а потому что система должна каждую минуту усложняться. И если она видит, что результат достигнут одним способом, каким-то конкретным, завтра она внесет новый элемент метода достижения результата так, чтобы этим же самым способом ты не достиг. Способом, подчеркиваю, не принципом. На принцип система влиять не может. Вот принцип мы с вами и должны будем для себя раскрыть. Принцип, под который подойдут любые способы, как схема, что туда не впаяй, все будет работать, что туда не положи, все будет работать, какую информацию туда не запусти, она на выходе даст правильный результат, универсальный для вас.